Российский философский конгресс – одно из важнейших событий в жизни отечественных философов. Его площадка открыта для любых суждений и мнений. В этот раз темой мероприятия стала философия в полицентричном мире. Конгресс традиционно посетила делегация Республики Татарстан. В ее состав вошли три представителя Казанского федерального университета, в том числе Михаил Щелкунов, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Руководил секцией философии образования, сам выступил с докладом. Феномен университета, двоеточие, прошлое и настоящее будущее, где, собственно, поделился своими размышлениями, что ждет такое замечательное учреждение, как университет в будущем, как это мы представляем. И на заключительном заседании пленарном, вот, дозволено было выступить по теме философии общества в России, что было, ну, как бы, знаком уважения, по действующим нормам эпидемиологической защиты к очной встрече были допущены лишь 500 человек. Свыше тысячи участников присоединились дистанционно. Помимо пленарного заседания была организована работа 25 секций, 13 симпозиумов и 26 круглых столов. Ряд мотивом Конгресса стало изменение мирового порядка. Мир сегодня уже, мы видим, собственно, начинает кардинально меняться, возврата к старому не будет. И 21 век, по крайней мере, ближайшие 25-50 лет, это будет веком тектонических изменений всего миропорядка, экономической, политической, значит, национальной, религиозной и так далее, вся старая структура уходит не небытие, не надо строить иллюзии. В обсуждении активное участие принимали представители российских философских учреждений, а также руководители университетов ближнего зарубежья. Временной период между конгрессами был увеличен в связи с пандемией. В последний раз он проводился в 2015 году в Уфе. Конечно, строительство любого нового порядка, тем более миропорядка, не может пройти без потерь, без жертв и так далее. Это очень сложный, драматичный процесс, но он очень интересный. И строить новый мир вам, не нам. А вам? Вот этим мы должны вдохновлять нашу молодежь в сегодняшние дни, на завтра, на послезавтра, на ближайшие годы. Это я говорю с полной ответственностью, а отнюдь не из какой-то конъюнктуры и так далее. Это вот то, что звучало на конгрессе из самых авторитетных источников. Эксперты отмечают, 21 век будет веком ежедневных потрясений. Мир изменится, и события на Украине стали для этого процесса своего рода спусковым крючком. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Thank <laughs> you.